Всем привет! Сегодня краткий обзор карты 2 Я их давно покупала. Вот. Отдельную специальную упаковку вот такую приобрела для них. Потому что я не помню, куда я делала ихнюю упаковку. Здесь вроде 70 с чем-то. Давайте пересчитаем. Давайте самим, что их 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 180, 180, 180, Сейчас еще раз пересчитаю, чтобы точно знать, сколько. Так, еще раз. Раз, три, 4, пять... Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 11, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, девять, тридцать, тридцать, два, тридцать, два, три, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, пятьсот, восемь, тридцать, девять, сорок, сорок, один, собственно, плосом, тридцать, четыре, пятьсот, семьдесят, карты. Упаковку я где-то потеряла от таких карт. Также я думаю, что какое-то количество карт я тоже потеряла, но я их использую. Кстати, это вот самые первые карты, которые я приобрела. Сначала я их приобрела, а потом уже другие, которые с упаковками. Вот эту колоду карт я использую, это Таро. Так вот, сама обложка вот такая. Вот. Про упаковку я ничего не могу сказать, потому что я потеряла упаковку. упаковку я потеряла. Описание этих карт я тоже с упаковкой потеряла. Вот. Здесь сами карточки, карты. Так, давайте по размеру. Вот сами карты, вот они. Ну, большое количество, да? Так, в принципе, их можно взять. Вот можно взять. Вот. вот. Взять, в принципе, можно. Вот удобный, можно с собой брать. Правда, упаковки нет, и придется пользоваться только теперь вот такой упаковкой. Никуда не деться. Потому что я потеряла, я не знаю, где их не упаковка. Возможно, даже я и... Когда наводила порядок, можно даже и выкинула. Честно, я не помню. Описание вместе с упаковкой потеряла. Или сначала я описание потеряла, потом упаковку потеряла. Я точно не помню. Я помню, что у меня карты были... Э, э, не то что... Я их ложила как бы в одно место, они у меня рассыпались. Я их собирала, и на полке у меня оставались. Там были и, тетради, и книги, и блокноты. И в итоге они потерялись. То есть, возможно, я не все карты собрала. И вот их использую. Здесь они разноцветные, смотрите, все цвета есть. Здесь вот тут картон. А вот здесь уже они более такие гладкие. Как будто они покрыты какой-то тоненькой-тоненькой пленкой. Но вот здесь вот портится. Вот видно края. Вот даже вот здесь вот края видны. Вот со временем они испортятся. Вот то, что тут картон. Так они разноцветные. Я не знаю, тут, наверное, не все карты. Надо вообще посмотреть, проверить. 73. А может, и все. Правда, я не знаю. Но такие карты я уже покупать не буду. Тут, конечно, все хорошо, красиво нарисовано. Яркие такие. если вот они быстро износятся. Ну, хотя здесь они покрыты так хорошо, рисунок не, не будет стираться. Наверное, они на то, ну, достаточно долго могут сохраниться. Но такую колоду карту я уже покупать не буду. Если какую-то колоду карту брать, то я другую возьму. Такую я уже брать не буду. Даже цифры написаны, да? Циферки. А здесь нет. Здесь тоже нет цифр. Не на всех картах есть цифры, да? А вот этот вот есть. Можно посмотреть сейчас. Ну, так как краткий обзор, я их просто показываю, а потом уже будет полный обзор. Я тогда уже буду. Смотреть прям так внимательно. Вот, так очень красивые карточки. Яркие, разноцветные. Там вон есть пассианс таро. До этого видео, который я записала до этого видео. Там мини таро пасьянс, А это таро уже каждый. Вот они небольших размеров достаточно. Живут больше. Вот так. Ну, вот так вот. Тоже маленькие, тоже очень. Вот они вот так на лотошку помещаются. Их очень много. Вот разные типа, нарисованные рисунки. Где-то есть цифры, где-то нет. Это, наверное, старшие имбат шарпан. Вот, если я правильно понимаю. Вот, красивые птицы. Лебеди, наверное. Вот. Перемешивать их достаточно легко. Вот. Даже хорошо. По поводу... Я не знаю, кто там художник художница потому что я потеряла упаковку, описание, я не знаю. Ну, картинки очень красивые, они яркие, насыщенные цвета. Вот мелкие детали тоже прорисованы. Даже вот улыбку, смотрите, у женщины. Вот украшения. Вот мелкие детали, они вот прорисованы. Достаточно тоже красиво. Все прорисовано. Вот даже взгляд. Вот тут какой взгляд и тут. Вы пытались изобразить, передать. Красиво, конечно. Яркие насыщенные цвета, очень красиво. Минусов нет, но если, конечно, смотреть, вот что тут картон, а вот с этой стороны покрыто наверное, тоненькой тоненькой пленочкой. Достаточно долго они могут прослужить. Достаточно долго. Тут можно посчитать, можно на цифру посмотреть рассказка да сразу зацепку посмотреть так очень красивые правда в большом количестве вот они прям не ну, полностью не могу взять ну очень вот прям большие ну в большом количестве их много целый башенка какая-то целая башня целая целая башня так красиво здесь минусов для меня минусов здесь нет я бы поставила им средний бал минусов нету но средний бал то, что тут картон. Вот. Вот даже тут, если приклеться, вот тут потертость есть. Здесь нету. Здесь нету, вот тут чуть-чуть есть. Но вот здесь вот сильно потертость. Здесь даже не Вот так вот. Вот видно, да? Сильно потертость. Но а тут не очень. То, что вот картон. За это вот только средний балл. С собой их можно брать, правда? Упаковка потеряна, поэтому только если только так, это отдельная упаковка. Если только так, с собой можно брать. Но они достаточно могут много места занимать. Ну, в принципе, их можно брать с собой. Средний балл, если брать 100 баллов, то средний балл таким картам Тару я оставлю 50 баллов. Минусов вообще нет. Все мне нравится. Также в использовании картинки. Ну вот я даже не знаю, в каком количестве они должны быть. Наверное, мне все-таки нужно будет в интернете идти и посмотреть. Попытаться найти, как у них упаковка выглядит, и описание, и вообще какое количество. карт должно быть. Надо будет все-таки посмотреть в интернете. Всем пока.